Так, друзья, рада вас приветствовать в одном из блоков онлайн-курса BINI, где мы учим, как правильно, эффективно открывать свой детский сад. И это большой блок, который касаем, касается найма, обучения, аттестации и увольнения сотрудника и, в принципе, формирования команды. Это вводный урок и о чем мы поговорим здесь. Первое, это почему коллектив, самый ценный актив, на основе чего подбирается коллектив, на основе каких критериев. Мы рекомендуем это делать, что такое индекс лояльности персонала и как данные опроса помогут вам улучшить работу вашей компании, что еще будет в целом в HR-блоке, где лежат соответствующие материалы, которые вы потом сможете использовать для практического применения и отработки навыков в других уроках. Почему коллектив ⁇ самый ценный актив? Ну, начнем с того, что... После того, как мы уже подготовили помещение к открытию, вот у нас уже есть конечный этап, закупки материалов и так далее, мы уже даже на этапе ремонта приглашаем людей на собеседование. Для этого мы используем всевозможные ресурсы, личные связи, социальные сети, про это мы поговорим в других уроках. И мы приглашаем сотрудников на групповые собеседования, неважно, пусть у вас ремонт, пусть это будет какое-то кафе рядом, если ремонт еще не позволяет пригласить сотрудников. Но Здесь уже на групповом собеседовании вы видите людей, вы видите, кто вам откликается, кто не откликается, поэтому я все-таки рекомендую проводить собеседование с вашими будущими сотрудниками, с членами вашей команды, руководителю самостоятельно. Пусть это будет не первоначальный этап, не первое собеседование, пусть какой-то ответственный сотрудник. Для начала отберет резюме, потому что это достаточно монотонная, мелкооперационная деятельность, потом пригласит их на групповое собеседование, из тех, кто ему понравится, он уже может их пригласить к вам, и вы будете выбирать самых ценных для себя сотрудников, потому что... В любом случае коллектив формируется не только на основе hard skills, но и также на основе soft skills. Особенно это важно для воспитателей, для педагогов, которые работают с детьми. И так как это в принципе женский коллектив, здесь очень важно держать должный уровень. И мотивации, и лояльного взаимодействия, и профессиональных навыков, и какого-то понимания карьерного роста. В общем, формирование команды – это очень важная задача. И здесь нельзя подойти к этой задаче спустя рукава. Да, В принципе, никакой задачи, никакому из этапов в создании детского центра нельзя подойти спустя рукава, просто потому что это… Ответственная деятельность, и клиенты – это родители и дети, за которых мы несем ответственность. Поэтому микроклимат в коллективе, он чрезвычайно важен. Особенно он важен для детских садов, потому что родители, когда приходят в детский сад, первое, что они видят, это ваших сотрудников. Как они одеты, как они выглядят, как они общаются с детьми как они общаются с родителями, как они взаимодействуют между собой. И родители, в особенности мамы, это очень, внимательные, очень внимательная целевая аудитория. С ней, в принципе, не так просто работать. Поэтому нужно особое внимание уделять тому, как ваш коллектив работает, насколько он ответственно подходит к своей задаче и как они... Взаимодействуют друг с другом, потому что это сразу считывается, это сразу чувствуется. Вот этот вот микроклимат, он сразу же передается родителям. И это напрямую зависит от количества продаж, проданных абонементов. Родители зачастую приходят и просят знакомства отдельно с воспитателем. И здесь ваш воспитатель, если он будет чувствовать себя некомфортно, неуверенно, будет зажиматься, не будет достаточно профессионально отвечать на вопросы, то здесь родители, соответственно, сделают выбор, скорее всего, в пользу другого сада, где им понравится педагог. Также... Не секрет, что сам коллектив влияет и на гармоничное развитие детей, потому что дети – это тоже люди, которые считывают также микроклимат, также считывают взаимодействие, поэтому даже не буду повторять, что это действительно важно. Представьте, что воспитатели – это ваши пиарщики, потому что как я уже сказала, их первыми видят в саду. И с ними важно работать, не только важно давать им какой-то регламент работы и требовать его выполнения, но важно уметь правильно выстраивать этот микроклимат и взаимодействие в команде. И хорошая команда, она сама по себе привлекает новые кадры. Во-первых, в чем преимущество сильной команды? У вас низкая текучесть кадров вам не нужно будет тратить деньги на обучение этих сотрудников. И воспитатели обычно, они... Ну, имеют какие-то каналы, знакомства друг с другом, взаимодействие. В них, возможно, не учились в одном университете, какой-то небольшой город. И если у вас действительно хорошо выстроенная структура организации работы людей, то они будут рекомендовать вашу компанию и, соответственно, самостоятельно, являясь пиарщиками вашего бренда, амбассадорами будут привлекать кадры. На это влияет мотивация, лояльность, удовольствие от работы и, конечно же, заработная плата. Что касается заработной платы, безусловно, она важна. Нельзя работать только на энтузиазме и любви к детям. Поэтому заработную плату мы всегда выстраиваем согласно рынку. Мы элементарно заходим на сайт HeadHunter и смотрим, какой разброс заработных плат в данном районе, городе, потому что, в например, в той же Москве в разных районах может очень сильно отличаться заработная плата, и люди просто не готовы ездить из других районов. Поэтому мы ставим что-то среднее, чтобы как минимум на первоначальном этапе уже быть конкурентоспособными с другими сады. Понятно, что на испытательный срок мы ставим небольшую заработную плату, но с последующим ее увеличением, и это увеличение оно должно быть... Понятно, оно должно быть открыто, и сотрудник должен знать, к чему он стремится и каких показателей, KPI он будет достигать к тому или иному времени, что ему конкретно для этого нужно делать и как от этого вырастет его заработная плата. Тогда он будет чувствовать себя в безопасности, он будет чувствовать, что у него есть план, видение, и он будет приобщаться... К работе и будет вовлеченно работать. На основе чего формировать команду? Ну, первое это, конечно же, общие ценности. Обычно все воспитатели на собеседовании говорят, что, что они работают с детьми, потому что любят детей. Но мне нравится, например, вопрос задавать на собеседование особенно воспитателям. Первое это три причины почему вы любите свою профессию. И три причины, почему вы не любите свою профессию. Если, например, человек отвечает, что мне не нравится в своей профессии, что ну, с тем, что нравится, это понятно, а с тем, что не нравится, если он говорит мне, ну, вот дети, они забирают энергию, слишком много ответственности, еще что-нибудь. Вот это вот триггерные ответы, где нам нужно поставить под вопрос, а нужен ли нам этот кандидат. Потому что воспитатель, который боится или считает ответственность за детей минусом, это минус бал при собеседовании. Либо воспитатель, который понимает, что дети сильно забирают его энергию, это тоже минус бал, потому что, скорее всего, он просто долго не сможет работать на этой должности. В детских садах Бинни есть определенные ценности, и эти ценности хорошо считываются и за счет интерьера, и за счет позиционирования, и, в принципе, обучения всех сотрудников. Это любовь к детям, это честность, открытость, это... Доброта, искренность, здоровый образ жизни, экология. То есть мы никогда не примем сотрудников, которые, допустим, куют, ведут какой-то неправильный образ жизни, плохо выглядят, потому что это не отражает наш бренд наш бренд, он заточен на экологию, на здоровый образ жизни, на любовь, на гармонию, на близость к природе. И вот именно таким ценностям и должен отвечать человек. Но, конечно же, есть какие-то общечеловеческие ценности, ценности, которые присущи отдельно педагогам разных профессий. Их тоже нужно учитывать. Уровень лояльности. Выбирайте максимально лояльных людей. Обычно на собеседовании, прямо на первом групповом, это как-то чувствуется. И зависит от того, часто, какие вопросы задает клиент. Если он, ему важно знать, когда он будет, когда он пройдет воспитательный срок, сколько будет денег, когда он пойдет в отпуск. Если он... То есть Эти вопросы тоже можно задавать по-разному. Если он задает эти вопросы а, нарочито и как будто бы с небольшой претензией, как будто бы а, он хочет нанять вас на работу, а, то уровень лояльности сразу чувствуется, что низкий. А, обычно высокий уровень лояльности у более молодых кандидатов, а, потому что они а, как-то более замотивированы, у них... А, больше заряд энергии на работу, и обычно они готовы на все. И работать в любой день, и выйти в выходной, и, допустим, вечером посидеть с ребенком. Здесь высокий уровень лояльности. Но здесь тоже нужно находить баланс, потому что более молодые кандидаты, особенно если они в возрасте 20-23 лет, то они не всегда... Стабильно. Они могут перепрыгивать с одной работы на другую, и обычно это видно в резюме, поэтому обращайте на это внимание. Но везде есть исключения, и нельзя как-то всех под одну гребенку все-таки обвинить. Педагогический опыт. Безусловно, мы набираем всех сотрудников с педагогическим опытом, просто потому что мы потратим гораздо больше времени на обучение сотрудников с нуля, нежели мы возьмем уже опытных людей. И круто, когда команда пополня... пополняется именно специалистами людей, которые могут привнести какие-то свои наработки в ваш коллектив. То есть педагог, который придет и может быть вас чему-то научит, и ваших сотрудников проведет, какие-то мастер-классы корпоративные. Это будет круто, поэтому м -м, прям забирайте себе крутых специалистов, их на рынке мало, и если вы видите, что специалист крутой, мощный, то вот прям его забирайте и как-то с ним договаривайтесь на то, что вы будете ему увеличивать заработную плату стремительно, как только у вас появятся дети. Я уже говорила про ваши ощущения от общения с человеком, это вот какое то а, из разряда... Тонкого чувствования э, каких-то импульсов между вами и вы должны понимать сработаетесь вы с этим человеком или нет и личные качества доброта оптимизм равновешенность общей позитивный настрой мы с, это с вами тоже обсудили безусловно у вас может быть и своя методика на основе чего формировать команду и это будет круто э, и это будет именно ваше э, авторское видение и я наоборот рекомендую э, формировать какую-то свою а, методику. У кого-то это индивидуальное собеседование, у кого-то групповые, у кого-то и шесть этапов собеседования. В общем, чем дольше вы сотрудника будете увольнять, а, нанимать точнее, тем дольше вы будете его увольнять. А, переходим к понятию индекс лояльности персонала. Что это значит? А, изначально а, понятие, Оценки лояльности под названием NPS было разработано для клиентов, для того, чтобы задавать какие-то короткие, но емкие вопросы клиентов и оценивать, почему они к вам пришли и вообще насколько вероятно, что они нашу компанию посоветуют кому-то еще. Но дальше разработали такой индекс И для персонала, добавив туда буковку И, employee, и теперь это стало индекс лояльности персонала Принцип заключается в том же самом, в задавании простых, емких вопросов, оценки этих вопросов по шкале от 0 до 10, и дальше мы разделяем всех сотрудников, которых мы опросили на три категории. Это люди, которые являются амбассадорами. Люди-промоутеры, их по-разному называют, Но, в общем, это люди, которые будут везде рассказывать про то, блин, как я работаю в такой крутой компании, я так рада, такой классный сад, и тем самым они будут повышать вашу узнаваемость с хорошей точки зрения. Вторая группа – это нетрайные люди люди, которые выполняют свою работу, выполняют ее на нормальном уровне, но при этом, при этом звезд с неба не хватает, о своей работе не распространяются, просто средние сотрудники. Казалось бы, что это, в принципе, положительная группа, но проблема в том, что нейтральные люди, они могут легко перейти на сторону следующей группы, Следующая группа это такие хейтеры, критики, поэтому вот с этой группой, со средней, с ними нужно активно работать для того, чтобы передвинуть их на положительную сторону. Что касается критиков, это люди, которым все не нравится. Им не нравится режим работы, им не нравятся клиенты, им не нравятся сотрудники, которых нанимают им не нравитесь вы уровень заработной платы и прочее-прочее. Конечно, с такими сотрудниками работать тяжело, перевести их на нейтральный уровень еще тяжелее, ну и уже на положительный, прям совсем тяжело, но возможно. Но таких сотрудников рекомендуют либо увольнять, либо но уже после попытки перевода на нейтральную сторону. итак Лояльные сотрудники. Кто это такие? Это сотрудники, которые больше заботятся о компании, работают усерднее. Они а, реже увольняются, они запускают сарафанное радио, а, они держат а, на плаву текучесть кадров. А, благодаря им и тому, что они не увольняются, вы экономите на поиски, на обучение новых сотрудников. Но вообще, как бы это очень затратный... А... Момент в поиске собеседования и нами сотрудник, потому что вы платите за размещение объявлений, вы выделяете, например, сотрудника, который всех обзванивает, кандидатов, собеседует. Это на самом деле большой объем работы, и если вы нанимаете в детский сад директора, то это его работа, либо его работа нанять HR-специалиста, который этим занимается, потому что занимает это времени достаточно. Это не так, что вы часик обзвонили, кандидатов и к вам сразу же пришли 10 человек. Нет, все гораздо сложнее, просто это методичная, как я уже сказала, микрооперационная деятельность. Как еще? Есть вот индекс лояльности персонала, и я уже сказала, он заключается в том, что вы просто анкетируете сотрудников, допустим, раз в три месяца, раз в полгода, раз в год, раз в год, конечно, реже, я рекомендую все-таки каждые три месяца анкетировать сотрудников, особенно если у вас добавляются новые персонажи в коллектив, просто даете им анкету, это может быть онлайн, Google форма, либо это может быть на листочке. Легко загуглить эту информацию, вопросы они могут немного варьироваться, вы можете сделать немного под себя, но смысл заключается в том, первый вопрос это... Готовы ли вы рекомендовать компанию для того, чтобы в ней работать? Следующий вопрос. Почему? То есть какие причины, что вы будете рекомендовать, что вам нравится или наоборот, не будете рекомендовать, что вам не нравится? Это два основных вопроса. От них могут дальше идти какие-то вариации, но в целом вам важно узнать это и получить балл для того, чтобы разделить этих сотрудников. Но это не значит, что критиков вы должны теперь над ними издеваться и получиться против них. Нет, это информация для вас, как руководителя, чтобы вы понимали, держали руку на пульсе, понимали, что у вас происходит в коллективе и какие вам действия нужно предпринять для того, чтобы исправить ситуацию, если это требуется. Что еще можно делать? Есть такое понятие, как инспекция сотрудников. Что это значит? Когда вы выделяете время для какого-то сотрудника, допустим, вы выбрали сотрудник, который находится в рамках нейтрального ответа, нейтральных ответов, ну такой средний сотрудник, и вы целый день за ним наблюдаете, наблюдаете, как он работает, то есть делайте это не нарочито, открыто для того, чтобы он не понял, что за ним наблюдают. Но в целом вы смотрите, как он общается, что он делает, и делайте, делайте себе пометки. Это так называемая инспекция сотрудника. И делается для того, чтобы в конце дня вы подошли и сказали сотруднику, я сегодня наблюдала за твоей работой, и вот что я могу выделить. Первое, что нужно, это похвалить и сказать, вот это круто, вот это круто, вот это классно. И после этого перейти к недочетам. Не с точки зрения «ты тут не сделал это плохо, это плохо», а с точки зрения «смотри, вот тебе вот здесь вот нужно поработать, вот здесь поработать, и вот здесь вот поправить, и будет супер круто И вот так вы делаете с каждым сотрудником. Если у вас есть возможности, навык, вы можете инспектировать несколько сотрудников за день, за ними наблюдать за их работой. И так вы помогаете им становиться лучше. И так вы собираете обратную связь, а что не хватает вашим сотрудникам. Может быть, тебе было бы круто провести какой-то тренинг, не знаю, по продажам, тренинг по ораторскому мастерству, тренинг какой-то психологический, записать ваших сотрудников на вебинар. Нужно всегда вкладываться в сотрудников, потому что это тоже влияет на их мотивацию, когда они понимают, что они могут расти в компании профессионально, не только просто приходить на работу и как-то посредственно следить за детьми, а действительно становиться специалистами, настоящими педагогами в своей деятельности. Я уже не говорю про какие-то корпоративные мероприятия, про систему геймификации в рамках работы сотрудников, награждения какими-то званиями, празднования мероприятий, дней рождения и так далее. И премии, допустим. Друзья, это был короткий обзор. Блока HR, в котором мы будем подробно обсуждать вакансии, которые необходимы для детского сада, где искать сотрудников и как размещать эти вакансии, как отбирать кандидатов и проводить собеседования, как вводить сотрудников в должность, как проводить им обучение, как должна проходить адаптация, как платить сотрудникам, что делать, если он хочет уволиться, либо как самостоятельно уволить сотрудника как сплотить команду, какие есть должностные инструкции для каждой из специальностей, как происходит юридическое оформление, касаемое договоров, санкнижек и так далее. И как проходить проверки. Проверки в детских садах бывают, это не секрет. Проходить их не страшно, но нужно знать определенные требования и как себя вести, и это должны знать ваши сотрудники, поэтому мы тоже будем это разбирать в HR-блоке. Все материалы находятся для наших франчези на Google диске. Также у нас есть платформа для обучения GetCourse. Есть ролики на YouTube, и всегда есть чаты, в которых доступна вся управляющая команда для того, чтобы отвечать на ваши вопросы. На этом уроке у нас все, и мы можем переходить в следующий урок, где мы разберем, какие есть описания вакансий и где и как их можно размещать.